Вселенная, предпринимательство. Система госпитализации пациентов в униклинике КФУ. Это диагностика, которую пациент может получить в рамках стационара, но это на самом деле диагностика очень высокого уровня. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Маргариты Михайлова. Научные журналы, учрежденные учеными Института международных отношений Казанского федерального университета, включены в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии. Это наследие и современность, Казанский лингвистический журнал, современные востоковеческие исследования. Результаты своих исследований в них смогут публиковать соискатели ученой степени кандидата и доктора наук. Что такое метавселенная предпринимательство и какую цель несет данный проект, постарался разобраться Амир Ахтямов. Создатели проекта под названием «Метавселенное предпринимательство» победили в гранте «Студенческий стартап». «Студенческий стартап» — это конкурс молодых предпринимателей, в котором принимают участие желающие открыть собственный бизнес. Размер гранта составил миллион рублей. Эта сумма должна быть использована на запуск собственного бизнеса, в том числе открытие юридического лица. По словам победителя конкурса «Студенческий стартап» Ольги Улановой, запуск данного гранта осуществлялся впервые. А Конкуренция была. Это был первый вообще поток, который был запущен, то есть первый раз запускался такой грант. И, собственно, судя по всему, судям показалось, что мой проект достоин финансирования, поэтому он и победил. Если говорить про сам проект «Метавселенное предпринимательство», то это клуб на базе Института физики Казанского федерального университета. В данный проект предполагается вовлекать не только студентов, которые учатся в институте, но и потенциальных абитуриентов. На физфаке достаточно много различных направлений, где именно предпринимательский взгляд был бы очень кстати. Поэтому физики вполне могут заниматься в рамках своей деятельность, предпринимательской деятельностью Плюс ФИСФАК является драйвером всяких технологических инноваций, и в этом смысле это тоже очень актуально сейчас. Главная причина создания метавселенной состоит в том, чтобы предпринимательство в молодежной среде развивалось стремительнее и быстрее. На текущий момент уже разработаны несколько программ дополнительного образования в сфере предпринимательства как для детей, так и для студентов Казанского федерального университета. Программы планируют запустить уже в ближайшее время. Программы доп. образования на текущий момент разработаны. Одна из программ – это как раз программа, ориентированная на студентов, в том числе института физики. Вторая программа ориентирована на детей, на школьников и призвана заинтересовать их, показать возможность себя, реализации себя как предпринимателя. Программа будет запущена уже этой осенью. По словам Ольги Улановой, в мире предпринимательства преобладают жесткие и гибкие навыки – hard и soft skills. Классическое образование формирует те самые жесткие навыки. Но в клубе метавселенное предпринимательство будут реализовывать возможности получения именно гибких навыков, которые актуальны для реализации себя в качестве предпринимателя. Поэтому программы будут интересны, актуальны и будут удовлетворять потребности современного общества в инновационных схемах. Амир Ахтямов, Универньюз. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета оказывают помощь как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного и круглосуточного стационара. О том, как устроена система госпитализации пациента, смотрите далее.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 Из Казани в порт Санкт-Петербурга отправилась новая опытная партия катализаторов для применения на кубинском месторождении бока де -Харука. Они разработаны в научном центре мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты Казанского федерального университета. Все подробности узнавала наш корреспондент.